Дорогие зрители, с вами снова я, Елена Анохина, руководитель налоговой и юридического консалтинга в компании «Мое дело». Мы продолжаем вас знакомить с важными и интересными темами деятельности компании. Если вам нравится смотреть наше видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, тогда вы сможете не упустить все самое важное и держать руку на пульсе. Наш сегодняшний разговор снова посвящен теме элементов. Поскольку эта тема непростая и достаточно обширная, сегодня мы рассмотрим еще несколько важных моментов, но уже больше касающихся непосредственно работы и индивидуального предпринимателя. Обсудим общие правила работы с исполнителями листами, принципы расчета и перечисления элементов. Оставимся на правилах уплаты элементов индивидуальными предпринимателями с разными системами налогообложения. Поможет нам разобраться во всех этих нюансах наш постоянный эксперт, ведущий эксперт компании «Мое дело» юридического налогового консалтинга Ольга Гладкова. Оля, предоставляю слово тебе. Спасибо, Лен. Я рада снова приветствовать наших зрителей. Лен, конечно, я соглашусь с тобой, тема элементов действительно очень непростая, поэтому очень важно знать все нюансы. В рамках сегодняшней беседы мы попробуем ничего не упустить и рассмотреть все моменты в простой и доступной форме. Тогда я предлагаю начать. И первый вопрос, с какого документа для работодателя начинается квест под названием Удержание элементов и уплата, соответственно? Для начала вспомним, что алименты не всегда определяются через суд. И, следовательно, могут быть удержаны не только на основании исполнительного листа. Сумму выплат можно оформить соглашением, которое заверяет нотариус. Тот, кто платит, передает соглашение в бухгалтерию предприятия или индивидуальному предпринимателю. Работодатель сам удерживает алименты из заработной платы. И по запросу работника выдают об этом справку. О серьезности соглашения говорит и тот факт, что при нарушении договоренностей получатель алимента вправе обратиться к судебному листу. Нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов приравнивается к исполнительному листу. Хорошо. А если у работника нет ни исполнительного листа, ни соглашения, но он хотел бы перечислять алименты со своей заработной платы, по своей собственной инициативе, скажем так, как должен в этом случае поступить работодатель? В данном случае работодатель не обязан соглашаться на удержание алимента, но вправе это сделать. Если работодатель решит пойти навстречу работнику, я рекомендую взять с работника письменное заявление об удержании элемента. Это будет внутренняя договоренность между работником и работодателем. Да, я думаю, так будет лучше всего и будет действительно документальное подтверждение, что работодатель делает это не, как, не по какой-то собственной инициативе, да, а в любом случае по решению сотрудника, и это, возможно, будет подтвердить, и будет для этого основание, потому что сотрудники все-таки бывают разные, ситуации бывают разные, и все это, любая такая договоренность устная может потом обернуться, скажем так... Не очень хорошо именно для работодателя, для того, кто платит и удерживает, соответственно. Ну, тогда подведем первый итог. Документами, на основании которых работодатель обязан удерживать и перечислять элементы, является, соответственно, исполнительный лист и соглашение между плательщиком и получателем элементов, которое заверено нотариусом. Удержание и перечисление элементов по личной просьбе работника – это право работодателя, не обязанность, он может от этого отказаться. А Еще раз подчеркну, это если личная инициатива работника, никак не подтвержденная документами. А если, соответственно, это исполнительный лист, то там уже это обязанность. Вот есть, Либо мировое соглашение, да, заверенное нотариусом. Но если же он просто хочет платить своей бывшей супруге, допустим, ваш сотрудник элементы, а, на своих там, несовершеннолетних детей, то здесь уже ваше право согласиться, либо, допустим, от этого отказаться. Да, Лен, все верно. Я бы э, перечисленный тобой перечень документов дополнила еще судебным приказом. Да, действительно, важно такое дополнение. Оля, раз уж мы с тобой говорим об обязанностях работодателя, думаю, стоит тут упомянуть, какие последствия будут иметь их неисполнение. Ну, Последствием может быть привлечение к административной ответственности в виде штрафа. Административная ответственность работодателя именно, возникает при нарушении сроков перечисления или неудержании элементов. Для граждан штраф составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 15 до 20. Для юридических лиц он значительно выше от 50 до 100 тысяч рублей. Опять-таки хочу обратить на это внимание наших зрителей, что... Суммы довольно немаленькие, особенно для работодателя, либо должностных лиц, которые не проследили за исполнением обязанностей, соответственно, по перечислению элементов, по исполнительным местам сотрудников и так далее. Экономить надо правильно, да, и во всем эти расходы для компании явно будут лишние, поэтому внимательно к этому моменту относимся, если у нас обязанность, если нам предоставили исполнительный лист, соответственно, исполняем свои обязанности в полном объеме, производим удержание элементов, перечисление элементов получателю и так далее. Хорошо, возможно, у тебя есть еще какие-то практические рекомендации о том, как не следует поступать работодателю, чтобы не попасть в просак? Но как минимум, можно рекомендовать не соглашаться на предложение плательщика алиментов, установить ему минимальный уровень оплаты труда. С одной стороны, здесь есть обоюдная выгода. Работодатель платит меньше страховых взносов, а работник – минимальную сумму алиментов. И как бы все довольны, да, должны быть. Однако при таких условиях часть зарплаты переходит в так называемую серую зону, что, естественно, увеличивает риски для работодателя. И кроме того, помню, в сделке принимает участие третья сторона, получатель алимента, у которого, естественно, возникает резонный вопрос, а действительно ли работник трудится за такую мизерную зарплату. Ответ – истец вправе искать через суд. А если работодателю очень повезет, то еще и в компании с трудовой инспекцией. Поэтому настоятельно рекомендую в подобные авантюры не ввязываться. Да, здесь с тобой полностью соглашусь, Оль, потому что здесь помимо тех санкций, скажем так, работодателя штрафов, которые мы перечислили ранее, присоединяться еще до начисления, соответственно, суммы заработной платы, да, обязанности по их выплате, соответственно, исполнение обязанностей, опять-таки по удержанию элементов. Будут недоемки по неуплате НДФЛ, ПЕНИ и так далее. То есть, и плюс еще, возможно, смогут предъявить нарушение ПТК РФ. Там тоже суммы штрафов довольно немаленькие. Все это в полном объеме, скажем так, если все это дело сложить. Это довольно-таки значительные расходы для работодателя. Сейчас, допустим, учитывая экономическую ситуацию, то, опять-таки, я не думаю, что стоит таким налоговым риском подвергать свою компанию. Ну хорошо, следующий момент, который хотелось бы обсудить с тобой, какие документы нужно получить от работника в оригинале, а какие допустимо получать только в виде копий? Ну, как мы уже обсудили, алименты удерживают на основании трех документов. Исполнительного листа, судебного приказа и соглашения об уплате алиментов, заверенного нотариусом. Исполнительный лист и судебный приказ работодатель принимает только в виде оригинала. Если исполнительный лист прикладывается к оригиналу постановления судебных приставов, он может быть копией, но только в этом случае. Соглашение об уплате алимента допустимо в виде нотариально заверенной копии. Хорошо. А давай допустим такую ситуацию, в которой по одному работнику у нас есть несколько исполнительных документов на разное удержание. Как поступить работодателю в этом случае? Разные исполнительные листы имеют разную очередность. Например, удержание в пользу несовершеннолетних детей обязательство в первую очередь, погашение задолженности в бюджет третья очередь. Второй фактор, который учитываем, ограничение по сумме удержания заработной платы должника. На несовершеннолетних детей не более 70%. Суммарно по всем основаниям удерживаем не более 50% заработной платы. Поэтому сначала выполняем обязательства по отношению к детям, а потом по другим обязательствам должника, естественно, с учетом установленных ограничений. Хорошо, тогда у меня будет такой закономерный вопрос, вытекающий из предыдущих. А какие доходы работника нужно учитывать для расчета алиментов? На текущий момент действуют два перечня доходов работника. Те, которые учитываем при расчете алиментов, и тех, из которых удерживать алименты нельзя. Например, удерживаем алименты заработной платы, премий, отпускных и так далее. Не принимаем в расчет сумму возмещения вреда здоровью, компенсационные выплаты из бюджета по уходу за нетрудоспособными гражданами, сумму компенсации проезда и прочее. Да, хорошо. А вот в какие сроки работодатель должен перечислить элементы их получателю? Сделать это нужно в течение трех дней с момента выплаты дохода работнику. Приятный бонус. Если банк удерживает комиссию, на эту сумму можно уменьшить алименты, расходы по перечислению за счет должника. Да, это действительно довольно удобно, что организация не возникает лишних трат в том случае, если у нее имеется все-таки сотрудник, по которому производится перечисление алиментов. Уважаемые зрители, хотелось бы обратить отдельное внимание, что в тема алиментов имеет большое количество тонкостей и очень важных моментов. И зачастую бывает очень сложно разобраться в них самостоятельно. В таком случае правильное решение – это обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. В частности, можно обратиться за помощью к юристам компании «Мое дело». В нашей компании предусмотрены разные тарифы правовой поддержки клиентов. Поэтому, если вам необходима помощь квалифицированного специалиста, юристы, вы всегда можете обратиться к нам, компании «Мое дело», которая всегда готова помочь, поддержать в любом правовом вопросе. И не только правовом. Также будет хорошим помощником информационный ресурс. Таким ресурсом является справочная правовая система Бюро, где представлены заключения и разъяснения, основанные на нормах действующего законодательства. А это позволит вам всегда иметь под рукой актуальную информацию и правовую базу, соответственно. Кроме этого, вы можете доверить введение учета профессиональному бухгалтеру. А, это очень важно на самом деле, потому что не каждый бухгалтер тоже умеет работать с элементами и с исполнительными листами. Поэтому принимая таких сотрудников в компанию, да, у которых есть а, такие, скажем так, а, следы за своей спиной, да, а именно в части алиментов, а может даже и не только алиментов, а вообще удержание по исполнительным листам, они же бывают а, и по кредитам, по займам а, и по разным другим причинам предъявленные сотруднику по суду, это серьезный вопрос. Здесь надо уметь читать, во-первых, тот же самый исполнительный лист. Правильно понять, какие реквизиты будут относиться непосредственно к перечислению элементов, а какие реквизиты будут действительно относиться к штрафам да, за неисполнение исполнительного листа, которые уже предъявлены к сотруднику, к примеру. Вот. Опять-таки, надо знать сроки перечисления, надо правильно понимать очередность удержаний по определенным исполнительным листам. А далее, я думаю, мы с Олей еще отдельно обсудим. Надо понимать, какие ограничения тоже допустимы да, по сумме заработной платы в части удержаний. Тонкостей, ну, очень много, и не каждый бухгалтер умеет с этим работать, а набивать такие серьезные ошибки с каким-то неквалифицированным, допустим, бухгалтером, да, либо который только начинает учиться и довольно недорого вам обходится… Тоже недешево будет для компании. То есть вы сэкономите, возможно, на его заработной плате, либо на его квалификации, а, но возместите себе обратно эту сумму в виде штрафов, да, либо каких-то определенных рисков, правовых, налоговых и так далее. Поэтому здесь надо держать руку на пульсе а, и либо работать с квалифицированными специалистами, а, либо... Работать, соответственно, с аутсорсинговой компанией, которая позволяет все-таки а, платить меньше, чем платить сотруднику, который будет всем этим заниматься. Либо для своих сотрудников обязательно приобретать правовой ресурс, а, который позволит им быстро в моменте получить всю необходимую информацию, оттолкнуться от нее, соответственно, и использовать ее правильно и только в интересах вашего бизнеса. А, ну хорошо, Воль, вернемся к нашей сегодняшней теме. Все, о чем мы уже сказали, это, конечно, основы, которые важно знать всем работодателям, как организациям, так и индивидуальным предпринимателям. Теперь предлагаю остановиться на ситуации, когда плательщиком элементов становится индивидуальный предприниматель. В этом случае у него нет работодателя, и ПЭС сам должен рассчитывать и перечислять алименты. Какая ответственность за неисполнение этой обязанности? Лен, начну с второй части твоего вопроса. Какая ответственность? Мы обсудили раньше административное наказание для работодателя, но ИП в данном случае не работодатель. Он плательщик алиментов и наказание за задержку с их перечислением более суровое. При неуплате алиментов в течение двух или более месяцев могут оштрафовать. Правда, штраф назначат только при наличии официального заработка. Как правило, виновному наказывают обязательными работами. Предусмотрена и уголовная ответственность, где самое суровое наказание ⁇ это лишение свободы до одного года. Ну, кроме него, исправительные, принудительные работы, арест. Понятно. Теперь, я думаю, вопрос будет о расчете и уплате элементов. Предприниматель считает сам и за сроками тоже следит самостоятельно, верно? Да, верно. В этом варианте по уплате алиментов Ип абсолютно все делается. Ну, как, так сказать, и швецар, и жнец, но тебе игрец все в одном лице. Понятно. А какие правила расчета алиментов предусмотрены? Правила зависят от системы налогообложения предпринимателя, но есть и общие принципы. Хорошо, давай тогда начнем с них. Что нужно знать о расчете элементов в Ип? Правила определения базы для расчета алиментов регламентируется постановлением правительства. Независимо от применяемой системы налогообложения, ИП рассчитывает алименты от разницы между доходами и расходами. Чтобы признать расход, нужно соблюсти два условия. Первое. Расход должен быть связан с предпринимательской деятельностью. Это обязательно. И значит сумму алиментов признавать расходами нельзя. Они с бизнесом не связаны. А вот налоги, уплаченные в бюджет, базу для расчета алиментов уменьшают. Второе. Расход должен быть обязательно документально подтвержден. Хорошо. С учетом общих правил предлагаю рассмотреть, как рассчитывать элементы предпринимателям на общей системе. В данном случае для расчетов ИП будет использовать два документа. Декларацию 3 НДФЛ, в которой отражается сумма доходов, и книгу доходов и расходов, в которой будет указан перечень документов, которыми подтверждаются расходы. Прибавим к этому первичные документы и получим нужные подтверждающие документы. Вероятно, по аналогии будут рассчитываться элементы для УСН с объектом дохода минус расхода, верно? Да, верно. При применении УСН с объектом дохода минус расходы правила для расчета алиментной базы будут похожи на правила расчета для ИП на ОСН. Только в качестве подтверждающих документов будут декларация по УСН, КУДИР, ну и первичка, естественно. Хорошо. А как поступить предпринимателю, если у него УСН только с доходов? Соответственно, нет объекта налогоболожения доходы минус расходы, а только доходы. Ему только с доходов тогда алименты считать? Здесь на самом деле ИП на с объектом дохода вести налоговый учет расходов не обязан. Однако первичные расходные документы должны быть. Именно они и декларация по УСН будут подтверждением правильного определения базы для расчета алиментов. Оль, получается, я понимаю правильно, что в этом случае база считается по аналогии с УСН доходы минус расходы. Просто это на налоговый учет предпринимателя не влияет, но при условии, что у него будут документы, он сможет свои расходы обосновать и подтвердить. Да, да, да, все так. Отлично. Оль, а у нас еще остались два варианта налогообложения. Это, соответственно, патент и налог на профессиональный доход для самозанятых. Вот гражданин может оставить за собой статус ИП и платить налоги как самозанятый. Как в этом случае рассчитывать элементы? Если ИП применяет патентную систему налогообложения декларации, как нам известно, он не формирует и не сдает. Но патентщики обязаны вести книгу учета доходов при постоянном. Этим документом они подтвердят размер выручки, а расходную часть, как и при УСН доходы, нужно подтверждать первичкой. Как бы здесь все просто и логично, да? Да, да, да. Тогда еще раз подчеркнем этот момент, дорогие наши зрители, если... В ИП, если у вас есть обязательства по алиментам, тогда будьте очень внимательны к первичке. Обязательно сохраняйте документы на расходную часть. Ну, помимо, соответственно, на доходную, там и так эта обязанность будет. Но расходную обязательно сохраняйте, следите за наличием этих документов, и это поможет вам увеличить базу для расчета алиментов. Соответственно, и как-то сэкономить на бюджете ИП, да, и своим личным, как физического лица. И последний тогда вариант, Оль, ИП перешел на уплату налога с профессиональной деятельности, соответственно, он ПД, самозанятый. Что в этом случае будет? Если говорить о самозанятых, то тут правила одинаковы для всех, граждан, граждан со статусом ИП или без них. База для расчета алиментов – это все доходы за вычеты налога. Доход определяется по данным приложения Мой наук. Хорошо. А как действовать, если у предпринимателя, допустим, ну нет доходов совсем? Ну, вот зарегистрировал ИП, бизнес хотел начать, но дохода так и нет, пока еще. Ну, во-первых, доход, с которого платят алименты, это не только предпринимательская выручка. Ну, на что тоже человек живет? Зарплата, доход от сдачи в аренду и так далее. Во-вторых, в такой ситуации получателю алиментов оптимальнее обратиться в суд. Суд определит алименты в фиксированном размере. В любом варианте отсутствие предпринимательских доходов, фактически или на бумаге, не повод не платить алименты. Таким образом, предприниматель может платить алименты разными способами, правильно? Да, да правильно. Можно договориться об элементах в фиксированном размере или получить соответствующее решение суда. Эту сумму предприниматель будет платить независимо от величины дохода. Допустим вариант, когда часть алиментов в фиксированной сумме, а часть алиментов рассчитывается от дохода. И третий вариант, когда алименты целиком считаются от дохода и фиксированной части не имеют. Тут действуют такие правила. На одного ребенка одна четвертая дохода, на двух детей одна третья, на трех и более детей одна вторая заработка ну, или иного доход плательщика. К слову, если стороны в принципе могут договариваться, они вправе определить периодичность выплат. Не обязательно это должен быть месяц. Можно выбрать, например, ежеквартальное перечисление. Хорошо, Оль. Большое тебе спасибо за такую содержательную беседу. Лично мне было очень интересно сегодня, как выяснилось, нюансов много по части элементов, как для самого алименщика, так и для работодателя. Поэтому еще раз повторюсь, компания «Мои дела» готова подставить вам свое крепкое плечо а, в любой форме, да, в зависимости от вашего запроса, как юридической консультации, так а, с помощью справочной правовой системы бюро, а, так ведением учета на аутсорсинге, на нашем бухгалтерском обслуживании, в том числе ведением самостоятельного учета в нашей интернет-бухгалтерии, где есть тарифы с налоговым консалтингом, где все тоже подскажут, расскажут, скажем так, подстрахуют со всех сторон. Поэтому, если у вас возникла такая ситуация, знаний нет, специалистов нет, знаете, вы здесь не одни, компания «Мое дело» готова поддержать вас в этом вопросе. Да, Лена, ты права, нюансов действительно немало. Потому я... Очень надеюсь, что наша сегодняшняя беседа будет полезной для тех, кто посмотрит данное видео. Да, я тоже на это надеюсь. Мы сегодня обсудили важную многовариантную тему, которая причем является продолжением уже предыдущего нашего ролика. Чтобы быть в курсе всех важных и актуальных тем, подписывайтесь на наш канал. Всегда сможете быть в курсе. Если вам понравился наш сегодняшний ролик, не забывайте поставить лайк. Если какие-то вопросы на эту тему у вас таки остались открытыми, обязательно пишите их в комментариях. Мы будем рады такой обратной связи и дадим, соответственно, свою обратную связь содержательную, да, с актуальной информацией, которая вам поможет разобраться в вашем вопросе. Также не забывайте, что в комментариях под нашими видео вы можете писать темы для запросов на наше будущее интервью, и, возможно, именно запрошенная вами тема станет, скажем так, ключевой для наших следующих роликов. Поэтому желаем всем удачи, до новых встреч, удачного ведения бизнеса.